Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас, как обычно, в гостях Александр Владимиров. Здравствуйте, Александр! Добрый день, Евгений! Ну что, мы сегодня с вами поговорим о Великобритании, как обычно, но в таком ключе вы помните, наши зрители помнят, что в прошлом году был такой необычный момент, когда в течение очень короткого времени состоялась смена Премьер-министров после Бориса Джонсона была совсем недолго Лиза Трас и потом уже нынешний премьер-министр. Вообще, насколько это беспрецедентно такой в истории Великобритании момент, когда в течение одного года было два, две смены правительств, причем вот так, вот в таком овральном режиме, насколько это не характерно для Великобритании. В принципе, конечно, это действительно не характерно. Таких прецедентов до этого, в общем-то, я вот, например, на своей памяти 30 летия сколько я здесь живу, я не помню. Такие частые смены, они, ну, как правило, они говорят о политической нестабильности. Это как раз самый яркий такой показатель того, что в обществе что-то не так, в политике что-то не так правящих верхушках какие-то есть проблемы. Ну, собственно говоря, в этом вот мы наглядно убедились э, на примере того, что практически менялись премьеры как перчатки. А скажите, пожалуйста, значит вот, да, угу. Джонса, вот вы да -да. прямо предугадали вопрос, действительно вот эта история с вечеринкой во время ковида стала причиной или это был как предлог? Для того, чтобы его как-то убрать? Вы знаете, ну, во-первых, там вечеринка не одна была, их было очень много. Практически каждая пятница, она завершалась этими вечеринками и возлияниями, и, ну, так сказать, ну, чем отличаются вечеринки друг от друга? В общем-то, практически ничем. Люди веселятся, люди, так сказать, где-то даже танцуют, слушают музыку и так далее. Ну, но ну, это как ковидный был период, и это наложило свой отпечаток, поскольку все остальные сидели дома, миллионы людей, десятки миллионов сидели дома, заперты в своих квартирах. Можно было выйти только погулять, и то на час, ну или позаниматься спортом, и тоже где-то на час. Вот, собственно, и все. Ну и, конечно, там если уже совсем не в МАГАТу, нет доставок продуктов, то можно было бы съездить в магазин. Но это все было действительно, все очень жестко было ограничено. За это могли быть выписаны штрафы до 10 тысяч фунтов. А тут вот, мол, правительство у нас гуляет. Конечно, это совершенно ненормальное явление. Так что в Англии такие вещи, они серьезно наказываются. То есть... Казалось бы, вот надо искать какие-то другие, так сказать, причины, но в принципе вот эта причина, она стала основной. Конечно, любая причина, она ну, из чего-то рождается. Конечно, было очень много людей, которые были недовольны политикой Джонса. Это, естественно, это вполне, так сказать, можно доказать на примерах того, что произошел реальный раскол партии. Там действительно 4-5 группировок было консервативной партии, которые, в принципе, кто-то поддерживал, кто-то, наоборот, боролся всячески с Джонсоном. Поскольку его манера, манера вести политику, манера вообще поведения, она очень многих не устраивала. Но он такой, ну, как сказать, человек весьма специфичный, взрывной достаточно. Человек, который, в общем-то, Старался что-то такое сделать для страны, но ситуация была критическая, поскольку после Брексита все, вся экономика начала проваливаться, внутренние связи стали проваливаться, люди стали просто-напросто становиться бедными, и что-то нужно было делать. Что начал делать Джонсон? Джонсон решил, так сказать, возглавить движение за поддержку Украины, что он, собственно, и сделал. Он проявлял совершенно невероятную активность. Он ездил туда многократно. Ну, вы знаете, там улицы чуть ли не в, в честь его имени, какие-то награды ему давались. Ну, а сейчас, как бы, вы знаете, вот на фоне последних событий в Украине, в общем, можно задать некие вопросы. А все ли так было без бескорыстно? Не знаю. Я не могу ничего утверждать, но судя по тому, что сейчас идет такая резкая перестройка всего кадрового аппарата э, в правительстве Украины, и министр обороны, и другие, так сказать, люди, все могло быть, могла быть и завязка. Тем более, что ни для кого не секрет, что Борис Джонсон в свое время содействовал максимально тому, чтобы сын э, Лебедева, бывшего полковника КГБ, резидента Комитета госбезопасности в, э, в Англии, вот этот его сын владелец газеты Independent Sun и так далее был так сказать проведен в палату лордов и получил звание пэра это сделал Джонсон почему это сделал Джонсон а надо вспомнить то что неоднократно до этого Джонсон с огромным удовольствием проводил время время так сказать ну как бы своего отпуска и так далее на тех же виллах ну, уже отца Лебедева, того самого представителя КГБ, что они там делали? как Вы понимаете, сплошные домыслы, никто ничего не знал, как всегда в Англии. Все вроде бы, вроде бы наружу, и в то же время... Туман, не туман, пойдет. туман. Но в то же время, да, туман, совершенно верно. Так что Джонсона были недовольны. Я а могу скажите, сказать, это а Александр, а вот предположим, гипотетически, ну не было бы этих вечеринок. Нашли бы какую-то причину, чтобы его убрать? Или, или это была как последняя же капля? Ну давайте так. Джонсон, по большому счету, если говорить о таком ну, крупно, крупнополитическом подходе, кто он был? Он был изоляционист, такой же, как и Трамп. Как только а, что-то случилось с Трампом, как только его не избрали, сразу звезда Джонсона померкла. Мне кажется, что вот это один из э, доводов. Если уж Америка разделилась на две части, то уж Англия точно разделилась на две части. Хорошо, теперь перейдем к, к Лизе Трасс, которая э, была премьер-министром Великобритании 45 дней с 6 сентября 25 октября по моему это в книгу Регора тавгинаса можно заносить чем вызвана вот такая вот знаете как комета пролетела и все многие бы ну не то что разочарованы но как-то удивлены потому что но ну, это тоже согласитесь нетипичный случай если человек уже приходит к власти так он должен что-то хотя бы попытаться сделать показать а тут она даже такое ощущение что она даже и не, не стала пытаться Прямо лапки за, за, сдалась, как то лягушка из горшка. И все, сказала, я, я не хочу, и все, ухожу. Ну, Лиз это специфический феномен, конечно. В тени Бориса Джонсона она была более-менее, так сказать, на плаву. Ее слушали, она министр иностранных дел. Она ездила по миру, высказывалась и так далее. Но она была в русле политики, так сказать, консерватора в тот момент. А, и вот неожиданно из нее сделали премьера. Человека, который должен, в общем-то, что-то и определять, а не просто быть в русле политики. Ну и буквально, так сказать, на первом, так сказать, заседании она высказала свою политику по, по снижению налогового времени. Mm -hmm. И более того, эта политика привела к тому, когда произвели расчеты, что дефицит бюджета Великобритании составит 10% от ВВП. То есть 260 миллиардов дыра образовалась после ее выступления. И ее нужно было как-то закрывать, потому что резко упали от всех ее манипуляций, связанных с налогами, потому что она и корпоративные решила сократить, и индивидуальные, подоходные, и, так сказать, разного рода на недвижимость, на богатых. Понимаете, когда высший налог в Великобритании 45%, это когда уже там свыше 60% тысяч фунтов человек зарабатывает и его сокращают до 40 что вы думаете этих людей которые такие деньги получают в Великобритании много их единицы их не очень-то любят как вы понимаете mm -hmm. потому что они могут отдать детей в частные школы они могут поехать отдохнуть на Барбадос куда никогда простой смертный не попадет так что вот эта система классового неравенства она была есть и будет это никто это не ликвидирует очень, по крайней мере, сложно это сделать. Так вот, результат был именно таков, что с эти, этими налогами она привела к сокращениям. Когда стали делать калькуляции, немедленно обвалился рынок а, так называемой облигаций пенсионных фондов на 40%. То есть, я вам скажу так, вот свой пример хотите привести да. конкретно? Я копил свое время деньги и так сказать на пенсионные свои какие-то дела и так далее и так далее и условно говоря туда добавлял добавлял добавлял добавлял ждал что мне как как они писали мы вам выплатим в два раза больше того что вы вложили в результате наступил 2008 год это время выплаты вот это как раз так сказать накопление. Знаете что? Я еле-еле получил то, что вложил. Без процентов. Не говоря уже ни о каком удвоении. И то был счастлив, что я это получил. А сейчас сложилась ситуация, что те, кто мог уходить на пенсию, они бы даже не получили того, что они туда вложили. То есть вы понимаете, что это такое? Сесть на государственную пенсию, она невелика, простите, это 800 фунтов. Как на это прожить? платить эти бешеные счета, что чем-то кормиться и так далее, и так далее. Они, в словом, пенсионные фонды, это очень серьезные, так сказать, игроки финансового рынка. И когда вот это произошло падение, когда образовалась вот это 260 миллиардная дыра, то ясное дело, что, так сказать, все, все резко возмутились. Она быстро убрала своего, как говорится, министра финансов. На его место поставили другого человека, вот, который такой разумный, взвешенный и так далее. А, ну, а потом ушла сама. Потому что она поняла, что она не выдержит вот этого всего, она не выдержит, так сказать, то всей, этой критики. Она допускала массу ошибок в тот момент, делала совершенно, ну, и, к примеру, ее пригласили на заседание либористской партии, чтобы она рассказала, что она будет делать. Она, она не пошла сама, послала своего заместителя своего. Та пришла, начала рассказывать и так далее. Проходит 15 минут, через 15 минут в этот зал врывается лист раз и говорит, ну теперь я буду продолжать. Ну, все так посмотрели, слушай, ты премьер-министр или кто, ты что не можешь 15 минут своего времени спланировать? Ты что не знала? Ну и так далее. Я просто, эта пресса тут была полна вот этими всякими эпизодами, случаями, когда она одним говорила одно, тут же говорила совершенно другое. Я думаю, что... Здесь просто сыграло то, что, ну, во-первых, это женщина. Во-вторых, это то, что она не была настолько опытна в вопросах, скажем так, экономических. Она этого просто не знала. Она была действительно погружена во внешнюю политику, и она очень много сделала для Украины. Хотя бы один ее вывод о том, что... Запад, ошибка Запада была в том, что Запад решил, что если будет монополии крупные, так сказать, вот эта глобализация, то она перемолит потихоньку все такие режимы, как путинский режим, там корейский режим и так далее. То есть, говорит, это была наша ошибка, такого не случилось. Вообще-то, даже, кстати, такой вывод, он стоит многого, это почти как ну, теоретическая такая концепция, очень серьезная и важная для понимания, так сказать, ситуации. Но, вы знаете, ее убрали, она ушла. Кстати, она сейчас возрождается, она опять приходит, она опять рассказывает про налоги, что их надо снижать. Ну, уже в основном народ смеется. Просто это говорит все о том, что нужны какие-то шаги, нужны серьезные шаги. Ну, и последний, конечно, так сказать, Риши Сунак, он был всю жизнь в тени Джонсона. Та же самая история. Как самостоятельный игрок, он вряд ли что-то из себя представляет. На него серьезно уже никто сегодня внимания не обращает. Хотя, хотя он просто ничего не делает. Он старается так держать такую позицию, что вроде как скандалов я не хочу. Ну а что, собственно, решится Человек, который, собственно, подставил Джонсона. Это же он сделал фото вот этих вечеринок. Значит, сдал эти все фотки, так сказать, прессе и так далее. И он, собственно, был инициатором этого скандала. Поэтому хотел власти, получил. Но ну, я не знаю, я, я не думаю, что этот эксперимент с назначением, так сказать, индуса премьером Великобритании пройдет успешно. Я думаю, ну, может быть, не дни, но недели его, в общем-то, сочтены. А, так сказать... Показать себя в ближайшее время каким-то, я не знаю каким образом, это невозможно. Казна довольно пуста, проблем очень много и так далее. И самое главное проблема населения, население, его обнищание. Это очень тяжело. Можно говорить сейчас о политике, о помощи Украине. Вы понимаете, да, поддержка идет, 75-78% британцев поддерживают поддерживают Украину и готовы, так сказать, содействовать всячески. И, кстати, если уж так будем говорить объективно, из всех э, волонтеров, которые воюют в Украине, больше всего британцев. Больше всего британцев. Так что, ну, как бы, это, любят, любят они это дело, поэтому тем более помнят они все это, знают они это из истории. У них это в генах. Так что в этом смысле, конечно, проводить международную политику там гораздо, гораздо легче. А вот внутреннюю, когда ни на что не хватает денег, когда везде бешеные цены на все, то, конечно, это весьма сложно и, так сказать, очень тяжелая ситуация. Так что... Ну, посмотрим, вот. сколько он продержится. Но я да. хочу одну ремарочку сделать. Вы говорите, что... Лист раз женщина, но можно вспомнить и Маргарет Тэтчер, и Терезу Мэй, так что были прецеденты, так что не надо так уже на, на это делать. Except, не, ну нет, просто я... она некомпетентна, действительно, если человек занимался внешней политикой, а вдруг его перекинули на экономику, это абсолютно, это дело не, даже не в ней, а конкретно, а если бы вы на ее месте были, я думаю, это тоже было бы не так просто. Хорошо, Александр, большое Конечно. спасибо, интересно было. Послушайте ваше мнение изнутри, будем наблюдать за этой ситуацией и посмотрим, насколько действительно удержится нынешний премьер-министр Иши Сунок, сколько ему будет отведено времени быть премьер-министром Великобритании. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания.